Альберт Эйнштейн высказал гипотезу. Свет испускается, распространяется и поглощается определенными порциями, квантами. Макс Планк предположил, что значение порции энергии электромагнитного излучения зависит только от частоты излучения.